здравствуйте друзья с вами Максим Винокуров и это канал по покеру и сегодняшнее видео будет посвящено открытию сундуков у нас их накопилось 30 и я предлагаю скажем так разбить это видео на две части будем открывать в каждой части по 15 сундуков и того у нас как вы понимаете будет 30 сундуков давайте откроем Poker Stars. в принципе сундуки все Подразумевают денежные награды, они будут в виде билетов на турниры, как вы видите, тут турниры по 16, по 7, разные такие диапазоны. Также в виде монеток будет золотых и в виде самих денег, которые, в принципе, уже не мы будем делать взнос на турнир, а в плане денежного вознаграждения. То есть игра в покер подразумевает игру на деньги, которые, в принципе, можно будет вывести на свой расчетный счет там, на банковскую карту куда-то там куда вам удобнее а, то есть сегодня прошлите времена когда вас а, обманывали или кого-то там обманывали сегодня в принципе можно играть а, вот, в данном покер-руме и зарабатывать деньги, если это у вас получится а, игроков на данный момент здесь достаточно на данный момент сейчас 163 тысячи 164 тысячи игроков давайте округлим Поэтому такое небольшое вступление, если кто хочет, как говорится, попробовать себя в азартном мире, так скажем. Ну а мы приступим к открыванию наших сундуков. Вот здесь она у меня показана. И давайте открывать наши подарки. Они уже давно нас ждут. Сейчас я закрою. Закрою лобби потера и перейдем. Так, атово 30 у нас и приступим. Первый подарок нас подразумевает плюс 4 монетки таких золотых. И вот э, денежную награду 0,10 центов. И 25, скажем, зеленых к открытию следующего сундука. Подождите а дальше. 29. Э, плюс 4 у нас золотых. Так, это у нас билет. Э, билет на турнир где достигает передовой фон 5000 долларов поэтому тоже пригодится и поехали дальше друзья 28 у нас сундучок плюс 7 золотых плюс 5 зеленых хватит давайте дальше 26 сундуч плюс 2 монетки золотых турнирные деньги 10 центов и плюс 5 зеленых Играем в основном микролимиты Поэтому турнирные деньги Они будут небольшие Но тем не менее Всегда приятно 25 сундук у нас Плюс 7, друзья, золотые Опять же, турнирные деньги 0,10 центов О, И билет на 0,25 центов Это тоже, друзья, деньги Так, поехали дальше 25 сундук плюс 7 золотых а, золотые тоже можно обменять на деньги а, у меня есть в принципе видео открывали сундуков там я подробно объяснял где сюда можно все потратить ну, и сейчас посмотрим может быть тоже скажу так и у нас пошел 23 сундук турнирные деньги 010 центов да, бывает и больше но пока вот так и 22 сундук у нас плюс 7 золотых так, плюс 5 зеленых поехали дальше 21 сундук. плюс 4 золотых турнирные деньги 0 10 центов зеленый поехали дальше так Хотел побольше открыть, ну ладно. И 20 сундук у нас следующий. Давай, открывайся. Плюс 9 золотых. Плюс 25 зеленых. Хватит. 19 сундук. Плюс 2 монетки. Турнирные денежки. 0,10 центов. 25 зеленых. Тоже хорошо. И у нас, друзья, следующий сундук. Посмотрим. В нем будет Плюс 9 золотых Плюс 25 зелененьких Так 17 сундук Плюс 9 золотых Плюс 5 зеленых Так, нам надо до следующего сундучка Осталось немножко И у нас 16 сундук Плюс 8 золотых Да, отлично Плюс 25 зеленых так. Почти следующий сундук. Ну на. Ага, вот он, появился 16 сундук. Хотел прервать данное видео. Будет это как первое. Ну, раз у нас дали сундук, посмотрим, что в нем будет. Две монетки золотых и 0,10 центов. А, еще 5 зеленых в следующем сундуку. Так, друзья, первое видео мы засняли по открыванию сундуков. И давайте. Будем смотреть следующее видео Которое я выпущу будет второе И мы оставшиеся неоткрытые подарки Откроем уже в следующем видео